Здравствуйте, друзья! Недавно я посмотрел один художественный фильм, где была показана сцена, в которой люди ссорились. Ссорились очень активно, очень ярко, очень красочно. И наша жизнь устроена так, что без ссор э, прожить нельзя. Ссоры будут в любом случае, потому что всегда будут конфликты, всегда будут конфликты интересов. Но как же ссориться правильно? Что такое ссора? Это какое-то очень активное, очень яркое, очень эмоциональное выплескивание своих чувств, своего отношения, своего мнения, своих взглядов. Они заряжены этой эмоцией, потому что именно эта эмоция, именно этот заряд должны дать нам силу, должны дать нам силу отстоять свои позиции, отстоять свое мнение, отстоять свое мировоззрение или даже отстоять физическую свою сохранность. Из чего же состоит ссора? Как правило, ссора начинается с того, что сначала все хорошо. Люди общаются, люди проводят приятное время, они разговаривают, обмениваются своими взглядами, мнениями. И вдруг один человек, ну, условно назовем его нападающий, сказал или сделал что-то, что не нравится второму человеку. Неприятно, ранит, больно и так далее. Во второй фазе ссоры второй участник не хочет еще пока что активно вступать в ссору активно вступать в конфликт и он всячески пытается сделать вид, что еще пока что ничего не произошло. То есть он э, говорит: да нет, да тебе показалось, да ничего подобного, да что ты такое говоришь, да. То есть любыми путями пытается уйти от именно эмоциональной фазы э, от, от эмоциональной фазы э, того выяснение отношений, которые, как правило, следуют далее. Но, к сожалению, гормоны уже сделали свое дело: гормоны и другие вещества, типа адреналина, которые уже были выброшены в кровь. Потихонечку, второй участник ссоры, которого мы можем называть жертвой, потихонечку он закипает тоже. В нем рождается какое-то чувство негодования, обиды, гнев. И он переходит в более активную фазу защиты своей, но все же еще управляемый этическим кодексом и кодексом уголовным, он все еще хочет спустить на тормозах этот конфликт. Он не хотел бы все еще проявлять себя настолько активно, настолько эмоционально, насколько уже он внутри закипает. Поэтому он переходит к таким формам решения конфликта, как какой-то такой вот небольшая словесная перепалка, которую мы в принципе могли бы назвать торгом. То есть он может заявить, ты там не сказал, может быть, ты, ты хочешь об этом поговорить, может быть, выйдем. Ты на себя посмотри и так далее то есть он пытается уравновешивать эти чаши весов ты мне сказал что-то неприятное ты сделал мне что-то неприятное мой адрес я тебе отвечаю тут же быстро сразу и все и на этом расходимся без без глубокого выяснения отношения без того чтобы действительно коснуться той боли той раны которую ему только что нанес нападающий и тут как правило на третьей фазе или после третьей фазы ссоры люди и делают самую свою популярную самую чудовищную самую безжалостную ошибку которую только можно совершить они прекращают этот спор они прекращают ссору они уходят в другую комнату они хлопают дверью они собирают вещи уезжают к маме они бросают трубку и так далее то есть на самом деле все чувства все мысли все отношения, еще не выплеснуто, оно еще не выражено, еще кровь кипит, еще все эти м, чувства, мысли копошатся, все эти гормоны играют и вещества бурлят, а мы просто ставим на паузу. Что же получается? То есть э, с одной стороны ничего не выражено, с другой стороны нанесена обида, и э, на этом рушится все, на этом рушатся все дружбы, на этом рушится все деловое сотрудничество, партнерство, на этом распадается любовь, потому что… Э, да, конечно, наверное, через несколько дней эти люди снова будут разговаривать. Они увидятся, они, может быть, снова будут разговаривать. Но вот этот осадок, который остался осадок невыраженных чувств, осадок неотомщенности, он не денется никуда. И на самом деле каждая вот такая замолченная, незавершенная ссора это, конечно, путь к концу. Что же нужно делать на самом деле? Как же тогда нужно проживать ссору? Как нужно ее проводить, как можно и нужно из нее выходить. Самое главное, как я уже сказал, просто не прекратить этот разговор. Более того, ни в коем случае не то, что не надо отдаляться физически, скорее всего, что физически надо приблизиться, скорее всего, что нужно подойти, скорее всего, что нужно даже взять за руку, скорее всего, что нужно смотреть в глаза и продолжать этот разговор. То есть как минимум жертва должна задавать вопросы, почему ты так сказал, что ты имел в виду, почему сейчас ты это сказал, почему таким тоном, что ты хотел донести до меня, как давно ты уже так обо мне думаешь, и как давно ты мне это хочешь сказать и так далее, и так далее, и так далее. То есть не замалчивать, а наоборот, как можно больше вопросов. Что тогда получится? Во-первых, во вполне возможно, что нападающий действительно имеет какое-то рациональное зернов своей вот этой идеи, мысли, речи. Возможно, действительно, вы делаете что-то, что вы, скорее всего, конечно, не замечаете, не осознаете в себе. Но на самом деле это мешает вам, мешает окружающим, и пора бы прислушаться к окружающим и измениться. То есть вполне возможно, что вы просто наконец-то услышите эту рекомендацию. Это уже плюс. Да? Во-вторых, наоборот, защищаясь, доказывая свою правоту. Приводя свои контраргументы, может быть, вы все-таки нападающему докажете, что вы ничего такого не хотели, вы не виноваты, вы не специально и так далее. Да, то есть, и так, и так конфликт будет решен. И просто сама тема конфликта она будет исчерпана. Да, хорошо, я признаю, я был неправ, ты был прав. Спасибо тебе за совет. Или наоборот, извини, что я так грубо на тебя напал, я тебя просто неправильно понял. Да, все. То есть сама конфликт, сама вот эта кипящая фаза, когда хочется прибить или убежать, чего нельзя делать, она закончена. Дальше просто испорченное настроение. Что же делать с этим испорченным настроением? Что же следует дальше? Дальше следует четвертая фаза этой ссоры. Это печаль, грусть, тоска, уныние какая-то обида разочарование на все то что было сказано в мой адрес на все то что я сказал в чужой адрес и обо всем этом в общем то наверное немного жаль и снова нельзя разрывать контакт, снова нельзя уходить, снова нельзя бросать трубку, прощаться и так далее. Потому что на самом деле сам процесс, он еще не закончен. Мы еще не вернулись в тот позитив, который был до ссоры. То есть на самом деле мы продолжаем быть вместе, мы продолжаем разговаривать или даже просто хотя бы молчать, но мы сохраняем э, самую короткую дистанцию между нами, возможно, сохраняем физический контакт, э, мы сохраняем. Общение, взгляд направлен друг на друга. И потихонечку, потихонечку, потихонечку приходит вот эта фаза прощения, принятия, нормализации этого конфликта и нейтрализации этой ссоры. И самая главная фаза вот как раз в ссоре — это вернуться на тот уровень, который был до ссоры. Это вот только тогда мы можем сказать, что ссора — Закончилось, конфликт закончился. Теперь уже можно действительно расходиться, если мы спешим, и заниматься своими делами. Итак, резюме. Как же ссориться на самом деле? Сначала все было хорошо. Потом нападающий сказал, сделал что-то неприятное. И это вызвало ответную какую-то реакцию отрицание. Отрицание нет, нет, не может быть, ты меня не понял, это все неправда, так не было и так далее. Дальше. Жертва начинает думать, от «А чего вообще, что это такое, какое право он имеет, почему он так со мной разговаривает. Да? Начинает закипать, начинают выделяться различные вещества в кровь, начинают выделяться гормоны, появляется гнев, появляется обида, появляется раздражение, появляется агрессия. Но все еще по инерции сохраняется попытка в ссору, в конфликт не влететь, не впасть туда. Да? Начинается просто... Просто такое озлобление, которое переходит в разговор, сам дурак. Посмотри на себя, да кто тебя вообще спрашивал и так далее. Дальнейший дальнейший третий четвертый пункт уже переходит в активную фазу выяснения отношений когда именно и нельзя расставаться когда именно и нельзя разойтись когда именно нельзя просто так закончить обязательно закончить завершением разговора обязательно закончить тем что у нас настроение выровнялось вверх и мы дошли до той фазы когда у нас все так же хорошо как было до ссоры возможно по окончании ссоры будет несколько отличаться настроение, потому что оно возможно немножко заряжено, немножко переполнение э, какой-то эмоциональный такой вот взрыв, эмоциональный стресс, может быть это будет немножко заряженное, немножко боевое настроение, тогда его проще всего уравновесить просто смехом, просто посмеяться над собой в этой ситуации, посмеяться над глупостью ситуации, посмеяться над тем, что 15 минут назад мы были лучшими друзьями, а потом чуть-чуть друг друга не убили и так далее. Да? То есть просто смехом нейтрализовать все эти оставшиеся эмоции весь тот оставшийся заряд который возможно не ушел просто вследствие разговора я очень хотел бы услышать узнать ваше мнение по этому поводу возможно у вас есть какие-то свои технологии решения споров, примирения, способов выхода из конфликта и так далее. Пишите комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы обсуждать, чтобы знать, чтобы пользоваться различными методами взаимодействия с окружающими нас людьми и внешним миром.